дорогие друзья спасибо всем кто пришел на концерт в городе пушки на праздник Палалайки. в ближайшее время планируем провести еще мероприятие в самой москве если получится то следите за информацией будет все у меня в соцсетях так ну а сегодня мы читаем комментарии поехали так где тут у нас начало вот начало ага. прекрасно был бы кратенький разбор композиции ясау молоденький да давайте посмотрим Ноты. Давайте я сейчас прям сыграю. Так, что-то с ну, В принципе, все ноты примерно одинаковые. Вот. Ну вот так вот. Наверное, получше будет, повиднее, да? Тональность для э -э -э минор, а гармонию видите вон, для G7, то есть соли септ. Да? Ля ми ми соль фа ми ля, сол, ля, ля соль фа соль фа ми Ре ре ля Ми да, ми ми рэ до ре, ре до си ми Ре си до ре ми Я сыграл Ре си до ре ми Ну так оно как-то на слуху что ли Ми ми до си ля соль си бемоль Ля соль соль фа фа Или соль фа ля Тоже можно Ре ре ля ми ре до И я сыграл миры до силя, а тут до си, ля соля, идее. И пошел попеть до силя. ту, ту, ту, ту, ту, ту, ту, ту, ту, ту, сыграл ту, ту, ту, ту, ту, ту, ту, ту, ту, ту, ту, ту, ту, Дальше. Ля, ми, ре, до, и ре, си, до, ре, ми. Да, и пошло ми. Потому что ми это до мажор, и потом соль, соль минор и ля септ. Скорее всего, так, да? Ре, ре, ли. Ми ре до и наконец ми ре, до силя до силя до. Ну или ре вообще, до си, ля, ре. А, или до вначале, да, первое, за первым разом. до добрый добрый, написал на почту насчет подставки. Да, ну скорее всего уже ответил. Да, пишите на почту, знаете почту. Король Шуль и Ша... Король Шут и Шаинский, Король и шаинский um, Так. I just got a I love hearing you play. It's so great. What you playing? It sounds beautiful, and I love the butterfly. Uh, can... I find uh, Ну спасибо во-первых, дабы thank you very much. Uh, значит, мастер наумов с Балалайка вот а насчет баттерфлай то есть бабочка да не совсем понятно что за баттерфлай то есть название песни видимо давайте посмотрим интересно даже стало бабочка ноты что это за Баттерфляй? Баттерфляй. так о куча бемолей такую это, это надо послушать а может вот это <таспорядок> может это то есть э -э хорошо бы мне прислать ссылку да? надо э человеку объяснить что нужно еще неплохо было бы прислать мне ссылку на почту паттерфлайт в общем отвечу потом видео full song greetings from uk united kingdom uh -huh. Можете сыграть не Выборга, а в Final Countdown или перемен группы кино. Ну, то, в принципе, конечно могу. Пожалуйста. вот. Все, уже играл на канале. Так, у меня день рождения. Ох ты, завтра. Я что-то даже не увидел этот комментарий сразу. Сарабанду Генделя. <связывая> в общем, не помню, как она точно играется, в общем, ноты есть, известное произведение. Так, слушай контент, мне кажется, надо платить. <связывая> Хорошая идея, кстати. Так, подымем варшу на пионе, только потом продаваем спасибо так спасибо 45 бойников ну да мелодия шикарная конечно угу. вот тройновского да яблочко играет кто-то вопрос никогда в целом как брать аккорды совсем что выше 24 лада серьезно то ли растяжки не хватает, то ли... Стоп, стоп. Аккорды или ноты? Потому что выше 24 лада, это вот, вот 24 лад, показываю. Это на стандартных бомбалайках вот так. То есть 27 ладов. На моей 31. Здесь аккорды брать не вариант. Ну, ну можно, конечно, взять. Например, вот аккорд на, давайте на 27 ладу и э, на, 16, на 17 ладу. Сейчас попробую. Аккорд это три ноты. А вот вам аккорд. Ну что, что вы имели в виду? Ноты, если выше 24 лада. 24 -го, а зачем выше 24? Ну, вы что там такое играете, что вам выше 24 лада нужно сыграть? Одним пальцем это играется. Вот. Можно одним пальцем самым сильным поиграйте и все получится. Какая рекомендованная высота? Струн над грифом. Спасибо. Над 12 ладом, вот над этим местом, 3-4 мм. Звук в этом ролике очень... Да, вот здесь я э, звук настраивал, но все равно тиховато было. Ну, я в следующий раз пробую сделать погромче. Так, Федора Солдата, Мастера Шарова. Не знаю, без понятия, вот тут написали нет, видимо. А, вот Оксана написала. Да, спасибо. Вот, это непростительно. Hello from America, thank for making this music. Даже несмотря на то, что я не понимаю русский, я все еще учусь. Так, а все еще учусь песням и имею счастье, а имею веселье, попытаюсь поиграть. Все же. Да, ну вот, видите, из Америки тоже. Спасибо. А, так, жуча. Так, спасибо. Молодца, молодца. Так, дальше. Правильно понимаю, что строй Прима. Да, Прима, Прима. Не Классический строй, да дворовый ритм, где найти удары под ним. Ну, друзья мои, это даже на любом гитарном канале вы наберете дворовый ритм или там гитара, дворовая гитара или что-нибудь такое наберите. Я думаю, найдете. И ритм там вам покажут как раз. Я просто не стал на этом акцентировать внимание, поскольку я не, не считаю, что это слишком такое сложное, э, сложная вещь, на которую нужно ну, заострять внимание, потому что ну, э, ритм можно отработать. Ну, если надо, конечно, давайте разберем ритм, но вот эти все ритмы, они настолько простые, что, честно говоря, даже не знаю. Да. Лучано Микелини Фролик. Не могу найти Лучано Микелини, Фролик, табу для балалайки. А что это за Лучано? Вот сейчас будет интересно, если это вот, эта же мелодия и есть. Это будет смешно. Лучано Микелини, Фролик, Фролик. Ну, правильно, Фролик. Это оно и есть. Да, ну это она и есть. Ну, я же разбор сделал. мало. Ладно. Так. Супер. Испой. Испой. С моим голосом петь. Чуть-чуть ну, немножечко, может, и поем. Какой вы строили? Ля Мими, да, ответил. Спасибо большое. Так, дальше, дальше, дальше. Песня Чебу... Чебурашки. Король шут. Из дорогой. Измучены дорогой Ну, не знаю, надо попробовать Так, как можно выучить А, можно выучить только кузнечика и петь кучу песен Да, строй для чайников Подскажите, подсказал уже Теперь буду ждать Металлику и Твистед Систер На русском народном стиле Попробую. Металлику, кстати, я про Металлику уже думал Не знаю пока, как ее можно Так вот, чтобы это было забавно И чтобы не было хорошо Так, кстати, текст немного зловещий Ну да, там не играйте в одноклеточные темки для балалайки. для балалайка обида. Одноклеточные темы. Я в шоке что знаю. ага, это уже было. Так. Да. Все, наверное, больше. Да, остальное я уже по моему читал все спасибо за внимание друзья мои значит по поводу всех мероприятий не только афиша на сайте но я стараюсь в Инстаграм все выставлять и буду выставлять еще и здесь youtube в, в сообществе все ставьте лайки балалайки увидимся в следующем видео пока